Друзья, всем привет! С вами Димас, оператор Антон. Вы на канале Кус Бразер Хукс. И сегодня мы для вас готовим такой осенний, если так можно сказать, это в тот же момент и летний зеленый салатик такой небольшой веганский. Ну не только, как бы, кто любит овощи, раз, разные сочетания овощей, фруктов и сыров. Этот салатик будет для вас очень простой. Сейчас все видите весь все момент приготовления. Все наши ингредиенты вот у нас на столе такие простые. Из самого сложного, это, наверное, какой-нибудь авокадо. Сейчас найти его сложно. Мы еле нашли мягкий. Также у нас огурец будем использовать, яблоки. Нужны кислые. И лайм. Кислоты, если нет лайма, можно лимон добавить. Козий сыр. Везде в магазине можно купить, в принципе, дешевый достаточно. Чуть ли остринки добавим в наш салат. Зелень петрушка с огорода. Что осталось единственное с огорода. И масло оливковое. Тоже добавим для чуть-чуть оттенка нашего салата. В принципе, салат получается весь такой зеленый. Нарежем яблочки. Нарезка произвольная. Кому как нравится, довольно-таки крупная можно нарезать. Можно яблоко почистить, если кому-то не нравится. Кожура довольно-таки крупно режемся. Огурчик тоже возьмем, тоже довольно-таки крупно нарежем брусочками. Тоже, если вы не любите шкурку, огурчик можно почистить легко. Ну и тяну, к сожалению, немножко жестковато, козий сыр нарежем. Тоже достаточно крупно. Так как мы будем все мешать, все немножко поломается у нас. Из-за этого не стоит переживать. Вот, добавим немножко перчинки, остроты в наш салат и оттенка. Так же лайм. если нет лайма, можно лимончик чуть-чуть помешаем, чтобы у нас э, сыр поломался и немножко все ингредиенты так сказать, испачкались в нашем сыру вот, и я решил лаймовым соком просто сверху полить более свежие получается листьев петрушки Порежем. Все зеленое. Масло оливковым польем немножко сверху. Будем пробовать, что у нас получилось по отдельности. Хорошее сочетание. Яблоко, кислое, авокадо, сырок. прекрасное сочетание сыр яблоко там подобный виноград можно добавить и маслинистая авокадо с нотками острого перца получается прекрасная закуска свежая она легкая в тот же момент из-за авокадо и сыра она достаточно питательная хороший салат свежий действительно очень приятный готовьте обязательно лучше взять авокадо себе, более зрелое чтобы оно прям маслянистое было она влакеет наши овощи огурец яблоко фрукты с вами был Гимас. всем добра и мира приятного аппетита все оператор Антон со всеми тоже прощается Увидимся. Всем хорошего настроения. Пока-пока.